Я Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – сравнение себя с другими. Никогда так не делайте, никогда не сравнивайте себя с кем, даже если у вас есть кумир, либо идол, либо тот объект, которому вы хотите подражать. Прежде всего, вы отказываетесь от своей уникальности. Вы не хотите подражать себе, но нашли определенный объект, к которому стремитесь. С одной стороны, это здорово, поскольку у вас теперь есть цель, есть мечта, к которой вы тянетесь. Но с другой стороны, вы теряете свою уникальность. Вы просто будете обычным подражателем. Вы стремитесь к той жизни, которая нарисована в глянцем журнале, которую вы полистали, в рекламе либо в фильме, где вы видели жизнь того человека, к чему теперь начали стремиться сами. Но вы забываете очень важный момент. Вы должны стать самим собой, выбрать свою профессию, выбрать свой жанр в жизни, расширить свой репертуар. Вы можете быть кем угодно. Вы можете быть писателем. Вы можете быть издателем. Вы можете быть поэтом. Вы можете быть драматургом. можете быть публицистом, либо критиком. Военным спортсменом. Мыслителем, ученым, да кем угодно. Если вы захотите. Если вы перестанете просто тянуться за кем-то. Смотреть за его жизнью, наблюдать за его заслугами. За его взлетами и падениями. Это даст определенный опыт, даст определенный толчок, но вы потеряете себя. Вы должны смотреть на себя каждый день, задирая планку тех побед, которые были за день до этого. Каждый свой день вы начинаете с того, чтобы больше от себя требовать, чтобы больше за собой следить, смотреть со стороны, вглядываться в себя, смотреть в зеркало, анализировать, понимать. И каждый день вы должны строить новые планы, должна быть мечта, достигли, Сделали мечту более недостижимой. И чем более недостижимы ваши мечты, тем более вы продуктивны, тем более вы действенны. Когда вы за кем-то смотрите, вы сравниваете себя с этим человеком. Вы считаете, что он пока для вас недостижим, но вы скоро достигнете такого же. Но вы копируете. вы живете под копирку, вы же родились оригиналом. Как ваша сетчатка глаза, бесподобная и уникальна. Так же и ваш отпечаток пальцев. Так будьте уникальным до конца. Стройте свою собственную жизнь по своим лекалам. Никогда ни у кого ничего не заимствуете. Вы должны понимать, что вокруг вас много примеров падений и взлетов. Выбирайте лучшие из них, но никогда никому не соответствуйте. Не сравните себя с людьми. Не говорите «этот лучше, этот хуже меня», а этого человека лучше я, либо я хуже его. Это отказ от себя, настоящего, то есть вы себя не любите. Вы себя не замечаете. Вы себя ищете в жизнях и в глазах других людей. Вы себя потеряли. Вы должны себя найти. Возлюбите. Это первый шаг. Разберитесь, поговорите с собой, чего вы хотите. Что вы в жизни вообще ждете. Вам кажется, что жизнь вам даст. А вы в этот момент будете сидеть на диване, перелистывать каналы, телевизор. Так не бывает. Каждый день должен начинаться с вопроса, что я хочу. А вещи заканчиваются ответом «чего достиг это каждый день». И никогда в своей жизни не сравнивайте себя с людьми. Каждый из нас уникален. Каждый из нас должен прожить свою собственную жизнь с ошибками, взлетами и падениями. Но вы не должны себя с кем-то идентифицировать. Идентифицируйте себя только самим собой. Будьте «Я» с большой буквы. Откажитесь от эгоизма и гордыни. Возлюбите себя и людей. Стройте себя по-своему, с других материалов, по другим примерам. Будьте бесподобны, уникальны, не лучше всех и не хуже другим. Вот что значит быть уникальным, другим, не похожим ни на кого. Пусть люди говорят о вас что угодно, но должны жизнь прожить с радостью, с полной самой с удовлетворенностью в том, что вы не были на кого похожи и жили другой жизнью, не похожи ни на что и шли своей особенной дорогой.